Победы, слава воинов России, парад победы, символ мужества страны. А бедным пройдет сквозь года богим великой России В небе бездомном плывут облака, Нет в мире места красивей, Как отголосок минувшей войны, Звуки шагов на параде, От Севастополя и до Москвы в Ростове. И в Ленинграде Парад победы Парад, парад победы, победы Плечом крючучий Каняшат Как в сорок пятом Идут солдаты Победный гордо Реемстян Как в сорок пятом Идут солдаты